Вот мы и продолжаем с вами игру «Черная книга про лог». Такое чувство, как будто я даже не закрывал игру. Просто такое сохранение удобно. То есть оно сохраняет... Очень удобно, так сказать, игру. Что прям ты вошел на локацию, она сохранилась и прям на том же месте сохраняется. Сложно что-то разглядеть в ночном мраке. Тем не менее, вы чувствуете... Что вашим глазам легче легчает видеть во тьме. Возможно, черная книга помогает. Среди густой травы вы замечаете старый топор. С ржавым лезвием. Либо взять топор, либо оставить. Но, надо как-то защищаться. Буду на этот порог хуярить. Возьму. Этот топор, того и гляди, разваливается. Разок им можно рубануть что-то. Плюс один к жизни. Ничего мне за это не сделали. И тем самым я уже иду в саму мельницу. Скажем так, гнать нечестивых Понятно, она что-то застряла блядь, В траве, не может она нормально двигаться Не знаю, не могла одеться как-нибудь по-другому что Как ведьма немножечко Ну, это, конечно, не ведьма в ведьмаке Но все равно, мельница старая Но видно, что некоторые бревна прогнили И стали дополнительными окнами Вы приближаетесь и пробуйте открыть дверь Она заперта Замок такой же старый, как и мельница Ловкий удар чем-нибудь тяжелым И он отвалится ну, зачем я брал топор? Правильно, выломать топором Топор разрубит домок. Но вероятность, что будет его последним последнем Слишком уж он старый Ладно, вернуться <coughs> Давайте-ка осмотримся еще немножко Если... О, трава Травка, травка Отлично, травку я взял Еще есть? Еще больше нет Быстрее она двигаться не может Я забыл опять что сделать? Правильно, сделать как обычно Запустить теймер Сделать все как обычно, но может быть можно осмотреться так, бревно водило. Это бревно водило, которым вращают мельницу. Старое бревно скрипит по ветру. Но по нему можно забраться внутрь. В стене виднеется небольшой пролом. Так, осмотреть мельницу. Опа, новая запись. Старая мельница скрипит от студентного ветра. Не часто такое встретишь э, в Чердинском уезде. Новая запись в энциклопедии. Так, вернуться. Так, я могу сделать дырку через топор, либо залезть внутрь через дырку. Mm. Так, я могу это как-то как через... Через что? Так, через здесь, да, записи есть? Карта, черная книга, инвентарь... А, вот. Мельница витал. Жил у нас в деревне... Нет, стоп, подожди. Стоп, а как запись мельница? А, вот, вот, мельница. Ветряные мельницы... Так, в Приморье ветряные мельницы чалось реже, чем водяные. Это понятно, ловить ветер сложнее, чем использовать силу воды. Чаще строились шатровые мельницы с неподвижным срубом в основании и подвижной крышей, которая двигалась с помощью специального рычага. Так мельницу подстраивали под направление ветра, чтобы лопасти всегда находились в движении, при этом наиболее эффективный, не сильный, а средний ветер. До революции лопасти ветрянок обтягивали рогожей, затем оббивали фанерой. Ага, то есть. Ну, давайте попробуем залезть внутрь. Вы карабкаетесь внутрь, но неосторожно. Движение приводит к болезненному падению. Еще одна попытка, и вы внутри. Блять, смотреться вокруг. А, все, я внутри. Но я потерял три жизни. Пиздец. Ты куда там лезешь-то, э? Куда она пошла? Понятно, ладно. Так, что у нас есть в сундуке? Ты чего? Ты что с тобой происходит? Блять, куда ты? Куда ты бежишь? Я пошел смотреть сундук, блядь, а не вверх идти. Э! Вот, сундук. Почему? Что за фигня? Так, шкаф. Подожди. Вот. В стене сияет разлом. Неудивительно, что жерновы не шевелится. Вдалеке виднеются чердынские леса. Вернуться. Блять, что происходит? Почему он опять на разлом? Смотри. Ух, нихрена себе там демон. Красавчик какой, посмотрите. Привет, окаянный. Тринадцатый брат. Я ожидал увидеть скрюченного деда. А явилась прекрасная дева. И с чем ты пожаловала в мою мельницу? Так. Так, почему мельника морочишь? Что на мельнице забыл, чертище? А то разве не знаешь, почему я здесь оказался? Возможно, я ошибся в себе. Почему-то я думал, что ты сильная колдунья. Так. На мельнице явился бес. Но так ли внезапно его пришествие? Откуда на мельнице нечистая сила? Так, нет креста, ругань мельника Нет креста Неверно, на мельнице креста нет, от того то ты и пробрался Креста тут нет, это верно Но оказался я на мельнице не из-за того Я тут всегда и был При простройке мне была принесена жертва И вот я эту мельницу храню С такой слабой векщицей мне и говорить нечего Тут тебе и я задавлю Скорее ты в пекло отправишься Еще не родился тот колдун, кто удалил бы 13-го брата от 50 жизней, хера себе А какая у него атака? Так, атаки запечатаны Случайную страницу, рандом до завершения 4, чертовой печати Бля Так Так, так, так Давай-ка Бля, я не знаю, сколько у него атаки Поэтому я еще себе Вот так вот накину И, пожалуй, еще вот так вот сделаю Давай посмотрим, сколько у него атаки Раз его надавим, четверочку Еще броньку все накинем Восьмерочку И еще разочек Накинем ему двоечку Так, вот нечистой силы Так Чертовый, что чё там? У него 13 брони Допустим Давай-ка благословение накинем Потом, потом порчу накинем И удвоим порчу Отлично Так, это мы что делаем, я забыл А, благословение накидываем Накидываем порчу И накидываем еще порчу Шестерочка, отлично Ход нечистой силы Вот, он накидывает себе 13 защиты так, вот, у него 4, 8 атаки. Охренеть, да ну ты что, блядь. Так, итого 5, итого 10. О, игла, игла, отлично. Это бы чуть про проскорить бы этот момент. Отлично, у нас теперь 5 жизней. Вот нечистой силы. Раз, блядь. Пиздец. Так, что у меня дальше? Опять 4 по два. Еще слово запечатать, запечатать. Так, ну у меня есть только трешечка. Порча, опять же таки. Опять же таки, атака. И все? Все, пиздец. Мне пизда, да? Так, хорошо. Сколько мы накидываем? Мы накидываем порчу. Ему 6 атаки. Накидываем себе трешечку. У нас останется, блин, где-то все. Игра окончена. Автосохранение. Поехали. Да. Блин, если бы она не, не полезла бы вот так. Отлично. Удачное автосохранение. Прекрасно. Я возьму топор и попаду. И тем самым я не потрачу всей жизни. Показать подсказку. О! Так, так же вержится, кажется, кажется, мерещится. Так, осмотреться вокруг. Все, сразу бежим к топору. Тут видите как? Я что-то выбираю, но немножко с багами. То есть баги все так же присутствуют. Что очень плохо. Да, да, да, да, давай, давай, давай, давай. С ржавым лезвием взять новый артефакт. Плюс один к жизни. Теперь мы снова идем к мельнице. Отлично. Просто лезть, лезть. А, стоп, подожди. Она отвалится, подожди. Вернуться. Подожди, сначала надо поговорить о мельнице, сделать запись. Запись трава, трава, трава, трава. Надо будет еще похилиться, прежде чем это. Ну, то самое. Травки поесть, так сказать. Травушки-муравушки. Вот, подойти сюда. Да-да-да-да-да, там пролом. Потом, что мы смотрим? Осмотреть мельницу, делаем новую запись. Отлично. Потом мы жмем вернуться, отходим сюда. Блин, как сложно Сложно, почему так сложно? Так, так, да, она там что-то говорит Бла-бла-бла, это мы все помним а, Выломать замок топором, да Топор, скорее всего, не выдержит, но Придется, вы размахиваете, ударить по замку Со звоном он ломается отлетает от дверей Войти внутрь, отлично Топор сломан, замок сломан Все, отлично, вот а, Вот видите, жирнова Блять, что с тобой? Жирнова Почему ты наверх поднимаешься? Скажи мне, пожалуйста. А, нет, стопы. она не наверх поднялась. Сундук. Блядь, все равно идет куда-то, не туда. А, все, я понял. Сундук. В этом сундуке хранятся различный инструмент для работы на мельце. Ничего интересного. Шкаф. Все, я понял, как выбирать. Блять, ебать, я тупил. Вы осматриваете шкаф, кроме крынок старых горшков, и тресков здесь. Завалился мешок с несколькими серебряными рунами. Возможно, вам будет нужен. Чем мельник? Не-не-не. Я уже как-то напорчил себе как-то, Нормально так уже себе нахуй вертил. Куда вот я иду? А, вот тут вот, вот, спуск. Так. Теперь посмотрим. Колесо. Так, какое-то колесо, что мельник повесил. Вон, я вижу вон, они глаза, видите? В темноте такие аккуратненькие это я поднимаюсь а, а все правильно это я поднимаюсь сюда чертовщина есть внизу вон она видите вон она сидит блять падла так я же вижу эти глаза саны так Жирнова, иди иди к жирное жирного стоят хоть лопасти мельницы вращаются так а как мне к этому демну то подойти окаянному То есть никак, да, я не могу подойти. Ну ладно, ладно, фиг с тобой. С тем демонам мне все равно придется как-то расправиться. Так, нажмем инвентарь. Как тут инвентарь открыть? Так, вот, инвентарь. Свечи, чертов палец. А сколько у меня жизней? А, это артефакты. Ебать, я их могу использовать. Нет, стопы. Вот так, да, это плюс 4. А! О! -а -а. Так, травы. Как те использовать? Экипиру... Нет, выбросить, экипировать, экипировать. А почему я ее использовать сейчас я не могу? Че так во время боя? Так неинтересно как-то. Подожди, стопы. Так, это книга. Э, инвентарь. Э, это у нас словесни. Стоп, подожди. Вот, что это сейчас было? Вот, опыт. Вот, семь жизней у меня всего. Ух ты, блядь, умения? Ух ты, блядь. А как вас? Тем самым это... Выучивать, скажите мне. О, во, выучить, нифига. Так, крестьяна приносит n рублей больше. Цены в магазине снижены на 10. Возможность выбора из 4 карт после битвы. Вы можете использовать 2 предмета за ход. А, ну у меня 0 очков умений. Блять, хуёво. Ладно. Блин, почему я жизни не могу здесь похереть? Скажите мне. Так, так вообще-то как-то нечестно. Вот, у меня есть инвентарь. Я не могу никак это использовать. Не, если я это сниму, я умру сразу же. Не могу как-то я это. Ну ладно. Потом разберемся, я думаю. Так, к разлому я потом попозже похожу. Вот, трава, дамова, голова. Ладно, разлом. Так, что у нас сейчас опять будет вопросы? Бла-бла-бла. Чердинские леса. Показать подсказку. Город на севере. Это я помню. Вернуться. А, ну здесь единственный вопрос был, да. Он видите, черти смеются такие, типа, А-ха-ха. и такой красивенький приходит. Теперь нужно выбрать что-то новое. Так как он сказал, что он здесь был уже типа еще самого самого того самого. Так. А. Кто ты такой? А я не ожидал встретить разговорчивую нечисть. Я ученица Чернобайка, а ты кто? О, видишь ли Дева? Я не просто черт. Знает меня под именем 13 брат. Храню усиление, лес и дикий садик и мельница вот этой скромной обитель. Все это я незримый покровитель к вашим услугам. Что за им стран такое? Это имя я получил еще за время раздания. Я расскажу тебе историю, как я его получил, если хочешь. До рассвета еще есть время. Эх, давай, рассказывай, ну давай, рассказывай, я как раз нечисть изучаю. Рад встретить чернокнижницу, которая сходу не начинает кидать, одолеть траву и прочее, значит история тебя интересует. Давным-давно у меня было 12 братьев. Я был 13-м, самым младшим. В то время шла война, и мы с братьями были, скажем так, на фронте. И я служил сильному командиру, сильнее всех остальных. С его помощью я и остался последним, 13-м. Ну вот так уж сложилась судьба, что теперь я здесь И чем ты пожаловала в мою мельницу? Э -э почему ты мельника? Что на мельнице забыл, чертище? Ты разве не знаешь, почему я здесь оказался? Возможно, я ошибся в понятно Так, на мельнице явился так Так, за замена э Заманена жертвой Ругань мельника Нет креста Знаткость? Показать подсказку при постройке мельницы приносится жертва, чтобы... А, блин, я же подсказку испортил, я же так и знал. Ладно, пофиг. Тебе признали при строительстве жертвы, ты был тут всегда... Ишь, сильная этой колдунья. Да я заслужил этому этому щеднему мельнику. Но если уж кому-то служить, то только сильному хозяину. Возьми меня в услужание. На мою жертву другой черт явится сговорчивей. Ну а ты, мельника, награду заберешь. Да, давай возьмем, он ну, там жизни много, но так уж и вы, черт, в помощниках всегда пригодится. Погоди-ка, может ты только кажешься сильной. Еще не родился тот колдун, что одолел бы тринадцатого брата. Блять, все равно одолеть его надо. вот, Сука. Так, подожди, дай травушку-то использовать. О, так легко и просто, даже ход не тратится. О, блять, тогда все хуяно. Так, погнали. А, у тебя 13 броньки сейчас будет, значит нужно максимум накинуть тебе жи, ну. Тогда у меня есть удвоение порчи? Нет. Тогда, тогда благословение, ураза и по, блять, порчу нельзя накидывать. Броньку нет смысла мне давать, да? Да, нет смысла. Поэтому заканчиваем на этом ход. Все-таки, сука, атаковать него его пришлось. Ну ладно, сейчас 8 жизней сразу. Так, ход нечистой силы. Накидывает он себе броньку. Запомнили? Запомнили. После чего... Мы накидываем на него... Нет, стопэ. Да, мы накидываем на него порчу. Э, броньку. Подожди, стой! блять я на игрек нажал. Ой, блядь. Ай, ладно, похуй. Он сейчас немного силу на атакует. Сколько ты снял? 6. Так, э, броньки у него больше нет. Так, сила, книга, ряба. Так, я могу, я могу что? Я могу накинуть на себя раз Потом вот так И что еще? И вот так Это тем самым 8 Ну да, нормально Еще, еще один раз То есть я ему сейчас накидываю 6 урона Усиливаю себя раз пятерочкой Усиливаю себя два троечкой Все правильно, 8 И сейчас у меня ничего не отнимет Прекрасно, защищено Еще минус 2 за порчу Так Так, так, так, вот еще порча Усиления порчи нет, да? Ну, блять. А как отменить ход? Меня что-то не научили отменить ход. О, отлично. Так, э, это складные. Так, сначала тогда. А, нет, соп, он еще урон наносит. Вот так. Потом вот так. Потом э, порча. Потом складное. Складное увеличивается на один. Тогда нет смысла, тогда просто сразу у разу накинуть. Все отлично. Скорчить. Прекрасно. Порча. Еще три хода. Еще пять жизней отнимаем у него и еще немножко накидываем броньки. Мало, конечно. Сейчас он минус три восемь 5 Пять урона. Блять, больше нанес, чем я рассчитывал. Ну ладно. Так. Порчу пока больше не буду накидывать. Мы закинем. Мы что сделаем? Вот так. Броник больше нет, да? Блядь броник больше нет. Иглу накинем. Так, у меня мало жизней, поэтому пока вот так и вот так. Поехали. Отлично, 5 броника. Атака на троечку. Время как быстро идет, даже что-то не обратил внимания. И 15 жизней, прекрасно, ход на чистой силы. Чертовы печати. Так, как я понимаю, это увеличивает, скорее всего, его урон. Да? Наносит два урона каждый раунд, игнорируя броню. Ух ты, блядь. Так, чертоги печати. Атаки замечательно случайно страницу раунда до завершения 3. Ага, вот оно как. Так, давай тогда. Благословение. Уразы. И удвоить порчу. Так, 8. Да, отлично. Накидываем бронику. Накидываю ему сейчас хорошенечко восьмерочку атаки. Бля, охуенно на И еще порчу x2. Отлично. Восемь жизней мне отнял, еще четыре у него отнялось. Ну все, пизда тебе, бля, гаврик. Ну, я на всякий случай вот так вот сделаю. Вот так вот, хотя бы. Чисто для красоты. Вдруг урона не хватит. Да, все. Все, мой брат. Теперь ты мой. Нет? Так, задание выполнено. 20 рублей. 666 опыта. И старинная ступка. А что он не станет моим этим? А, ну вот новый бес. 13-й брат. Любимое занятие мешать работе крестьянам. Поэтому знает все про ведение хозяйства. Так, вы взяли 13 брата в заслужение, он будет просить работы, как и любой другой без. Мельница осталась без нечисти, но это уже заботы мельника, новая быличка, вернуться домой. Отлично, сейчас жизнь не подхилится, все подхилится, все будет прекрасно. А, и утро как раз. Как в бане подменяют. А зачем еще, Сакена? Думаю, не будет больше меник упортить. Значит, беса ты себе взяла нового. Ну-ну, пополняй, ставит свою. Досмотри, да чтобы не замучили. Ну а пока ты с чертом разбирался, я подумал, что с печатьем-то делать. Думаю, каждую свою бес открывает. Нужно найти только подходящего. Вторая печать осиновая, надо поразмыслить, как ее открыть-то. Игра окончена, спасибо вам за игру в пролог черной книги. Следите за новостями проекта и что, и добавляйте игру в список желаемого. А вот и все, к сожалению, все. Первая глава вот так вот, вот так вот печально, вот так вот обычно заканчивается. Жаль, что надо было все-таки убить тринадцатого брата, чтобы он стал. Но, скорее всего, есть какой-то выход, есть какой-то обход, обход и так далее. Есть что-то такое, с чем можно, да, как бы, так сказать, разобраться. Правильно? Скорее всего, есть. Ну и чтобы мы все-таки как-то не так скучно, не так скучно, у еще всего 20 минут и прошло, не так скучно все прошло, мы можем в принципе, в принципе, что сделать? А, загрузить, загрузить автосохранение, правильно? Если мы не будем сейчас побеждать а, 13-го брата, бля, вот суки, я понял. Глава первая. То есть, видите, глава первая еще не началась. Но, ну, скорее всего, продолжение будет. И если оно будет, то оно будет. Но, вот, как вы видите, игру можно отслеживать в, в разных социальных сетях. Но это не важно. Поэтому вы можете подписаться на меня. Э, на меня ВКонтакте. В Фейсбуке. В Твиттере. Даже в Дискорде и, блядь, в Стиве. Ебать, тут все есть там, где я есть. Прекрасно. А так, вам спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх. Предлагайте игры для обзоров. Также новые, Также можно достаточно старый, но не очень. Всего доброго, до новых встреч, пока-пока.